Начало. Начало, пожалуйста. Что нужно делать новичку? Все начинается с его списка контактов, которые есть в телефоне, в квартире, в доме, на соседней площадке. Это родители, папа, мама, сестра, брат, все-все самые близкие. И на них мы проводим тренировку. Вот пришел человек без, проводим тренировку. Мы делаем первое, это пишем смс, сейчас мир смс сообщений привет сергей хочу с тобой поговорить когда тебе удобно либо делаем звонок если вы знаете что это у вас близкий человек ну мама папа маме и папе не надо писать смс когда тебе там можно позвонить или дочери звонок и проговариваем текст слушай есть интересная тема нашел вот у тебя есть 10 минут свободных времени 10 минут свободного времени. Есть? Да или нет? Да. Смотри, я тебе отправлю видео. Ты посмотри его, о чем идет речь. Потом с тобой поговорим. Либо другой вариант. Э, Сергей, привет, слушай, тебе удобно. говорить я звоню к тебе по делу. Слушай, я нашел очень интересную тему, э, в которой можно очень хорошо зарабатывать. Скажи, пожалуйста, в твоем окружении есть люди, которые интересуются дополнительным заработком? И человек подразумевает, думает, а что это он обращается к моим людям, а что это, дай я сначала ознакомлюсь, что ты хочешь предложить моим друзьям знакомым. Это третий вариант есть, когда вы напрямую человеку звоните, говоришь, мама, слушай, есть тема, вот мой знакомый человек предложил, тут можно заработать хорошие деньги, ты можешь посмотреть видео, мне интересно твое мнение. Вот три варианта, три подхода к людям, выбирайте любой, и тот и тот и тот работает. Отправляете видео. После просмотра видео задаете простой вопрос: "Мам, ты посмотрела видео, да? Что ты хочешь? Начинаем бизнес или ты хочешь начать с продукта? Хочешь попробовать продукт чай, кофе?" И мама вам отвечает: "Ну я это знаю, я это слышала чай, кофе там это все". И задают вопросы после видео. Вы говорите, слушай, вот есть человек, который меня пригласил в этот бизнес, называется у нас он спонсор, спонсор от слова спонсирование. И нужно со спонсором создать вот такую встречу. Вот это ты, вот это твоя мама или кандидат, да, вот мама здесь, или папа, или ваши родственники. И вот здесь ваш наставник. Наставник. Вот как только что мы создали такую встречу и поговорили, задали правильные вопросы, у мамы был вопрос, а после этой встречи знак восклицания. Мама говорит, слушай, мне и продукт нужен, у меня есть много людей, которые хотят пользуются этими продуктами улучшить свое состояние здоровья они имеют проблемы есть люди которые хотят зарабатывать деньги и вот эта трехсторонняя встреча это самое главное что нужно делать вот спонсор вы создаете после того как создали трехстороннюю встречу мы добавляем человека у нас есть чаты в телеграме вот чат в телеграме если человеку нужно маме например мы отправляем дополнительное видео э, доктора о продукте, второе э, маркетинг план, э, дополнительная информация. Если она не нужна, о, если она нужна, да здесь э, вот я пишу продукт и э, спрашиваю мама, мы сейчас зарегистрируемся? Есть деньги на карте там сколько? Две гривен на сегодняшний день? Да есть. Здесь проходит регистрация. Регистрируемся сейчас, прямо сейчас, потому что в нашем бизнесе выгодно зарегистрироваться раньше, потому что наш бизнес вот так в бинаре лучше занять место вот здесь, вот, потому что э, сейчас будем подписывать новых людей, и тот, кто раньше зарегистрироваться, лучше занять место вот здесь, чем подумать походить два-три дня в неделю и зарегистрироваться вот здесь. Вот преимущество вот этого человека намного выше, чем вот этого. Потому что все, что люди вот эти зелененькие будут подписывать своих людей, делать продажи, вы от этого торорода -то будете сюда получать деньги. А если вы через недельку, через две зарегистрируетесь и будете подписывать своих людей, вот эти люди, которые раньше зарегистрировались, они будут от вашего товар получать деньги. Поэтому наш бизнес, это первое, бизнес любит скорость. да? Я всегда говорил, шустрики поедают мямликов. Принял решение, первое, первый шаг регистрации, зарегистрировался, и сейчас вот вы находитесь на тренинге, да? тренинг для партнеров. тренинг. И на тренинге человек, новичок получает инструкцию, как правильно работать инструкции. И он начинает новый партнер делать по инструкции. Составляет список, обращается к своему человеку, отправляет видео, делает встречу со спонсором трехстороннюю, добавляет человека в чат, регистрирует, попадает на тренинг, получает инструкцию. И по этой инструкции все начинают делать то же самое. Простая механическая работа. Перебираем людей. И нужно быть готовым, что все не придут к нам в бизнес, придут только самые лучшие люди, те, которые нам нужны. И мы перебираем людей, кому... И вот это видео, которое мы отправляем, это простота бизнеса, что тебе не нужно самому рассказывать о продуктах, тебе не нужно изучать маркетинг-план. Вот это видео отсортирует людей. Кто-то станет потребителем продукции, захочет попробовать, а кто-то скажет, я хочу бизнес. И каждый человек может повторить видео, отправить, повторить то, что я сделал показать человеку вот это видео вот которое я вам показал отправить 10 видео и создать встречу где ваши наставники поговорят с вашим человеком а вы в это время пользуетесь пьете вкусный чай кофе получаете результаты по продукту учитесь и зарабатываете илона 1000 долларов больше тысячи долларов за неделю, потому что есть правильная работа. Это что я рекомендовал бы новичкам. И еще одну минуту, очень важный момент, покажу принцип, что же нужно делать новичку вот схематически. Многие задают вопрос, вот я пришел в бизнес, что нужно делать? Вот я зарегистрировался, вот есть регистрация, первый шаг. Регистрация, 20 долларов регистрация, плюс 60 долларов продукт начало бизнеса э, 80 американских долларов первое первый шаг вот, нужно зарегистрироваться второй шаг э, важно подписать сейчас два человека в бизнес точно таких же вот как и вы за 80 долларов то есть пишем подписать подписать два человека у кого микрофон? Выключите, пожалуйста. Третье. Нужно помочь вот этим двум новичкам помочь подписать по два человека, чтобы они в своем окружении, работая правильно по системе и с наставником. И четвертое это выполнять, научиться выполнять пункт один. Регистрировать людей второе. Помогать своим партнерам подписывать по 2, выполнять пункт второй. И пункт третий. Помогать подписывать своим людям каждому по два, а потом и дальше больше. Вот простая четырехшаговая система, которая позволяет запустить геометрическую прогрессию. И вот, когда вы, у вас появились два человека, вот зеленники, да, вы можете продолжать и дальше подписывать. Берете еще одного зелененького влево, второго вправо, подписывайте и помогаете ему подписать по два. И таким образом ваша сеть растет. Вы дальше используете продукты, продаете их и помогаете людям, э, спонсируете их, помогаете подписывать их в бизнес. И самое главное, вы обучаете людей спонсировать других людей если следовать э, вот этому простому методу, я пригласил, вот я, я пришел в бизнес, вот так, в кепке, такую кепка у меня уже такая крутая, вот такая кепка, Life Changer, такой вот, именно, вот, кепка у меня такая. На кепке написано TLC, и моя задача пригласить в бизнес пять человек, вот, зелененьких, вот здесь в первой линии, подписать 5 человек в бизнес. И научить их подписывать по 5 каждого. И в моей команде будет 25 человек, вот таких красненьких, вот как этот человек, вот этот, этот человек. И моя задача – научить их подписывать по 5 человек каждый и в таком случае моя команда будет 125 человек. 25 человек пригласят по 5. 125 человек. И задача, следующий шаг, следующий шаг, помочь этим 125 новым партнерам пригласить в бизнес по 5, чтобы они пили наш вкусный чай, кофе. И тогда моя команда будет 625 человек. А заметьте, мои усилия, первоначальное это просто пять человек в бизнес мама папа брать сестра пригласитесь в бизнес и ваш высший настоящий наставник с помощью трехсторонних встреч поможет и научит чтобы в вашей команде было 25 человек обучаемых людей которые могут спонсировать новых пять человек каждый по 5 в бизнес и ваша команда состоит 125 человек людей которые употребляют чай кофе либо витамины и важно, когда мы запустим систему нашей дубликации и научим 125 человек нашей команде пригласить каждый по 5, ваша команда составит 625 человек. Это можно сделать за один месяц. Это можно сделать за второй месяц. И ту же самую работу можно сделать за третий месяц. И поверьте, на третий месяц, когда ваша команда будет составлять 625 человек, и не будут покупать продукты э, компании на 40 CV, ваш, товар, ваш доход будет составлять минимум 1000 долларов в неделю. Саша, извини меня тебя, перебить. Это не 625, это 625, еще 2, 125, еще 25, еще 5. Вот эта организация за 3 месяца, она становится 790 с чем-то человек, если я не ошибаюсь. Вот 780. Вот, смотри, 780, вот, вот. Вот, эти, вот эти 5 человек и вот эти вот 125. Вот они. О, сейчас-то другая арифметика. А, 755, да? Нет, 780 должно быть. 780, 780. ровно. А, а, я 25 не дописал. Плюсую 25 вот сюда. Вот так. Вот. 600, 750, 780 человек, да? О, да, 780. 780 человек, которые употребляют продукцию, и доход будет минимум 1000 долларов в неделю, а может быть 2000 долларов в неделю, а может быть 3. И вот эта группа 780 человек, я вам скажу, что она будет вам приносить 1000 долларов каждый день. Так вы можете выбрать метод, может продаж, продавать продукцию и зарабатывать 1000 долларов в неделю, как это сделала Илона. А можно обучить этому людей своих, которые будут приходить в команду, и ваш доход будет тысячи долларов каждый день. Причем этот бизнес, не просто вы вот продали э, продукт, а эти люди, они будут всегда потреблять кто-то кофе, кто-то чай, кто-то нутробуст. И каждый, каждый день у вас будет товароборот, и каждый день вы можете получать вот эту сумму дохода. Есть такие, которые будут и продавать и, и стройте организацию. Это не обязательно или то, или это. Есть да. такая, есть такая а, наука изобилия, она говорит не или-или, это и это, и еще это, и еще это. Все вместе. Да. Поэтому у нас э, заканчивается наш тренинг. Мы два часа вместе с вами сегодня поработали. И на утреннем кофе. Рассказали миру, поделились информацией. Делитесь этим видео и вот этот тренинг, он очень важный, потому что принцип, если вы поймете принцип и сможете передавать, вот, например, это, зная этот принцип, приглашая человека в бизнес, вы сможете больше пригласить людей, и люди, которые придут к вам в бизнес, вы сможете их обучить этому принципу, и они смогут обучать своих людей по приглашению и потом уже по спонсирование новых людей и по обучению. И тогда этот бизнес будет приносить очень большие доходы. И вот так устроен это MLM. А продажа прямая – это только десятая часть этого бизнеса. Все, что внутри заложено. И именно люди, которые пробовали свои силы в индустрии MLM, в Арифлейме, в OneWave, в Herbalife, они зашли, вот но им, видимо, не пояснили эту э, стратегию они либо те люди, которые вас приглашали, они сами не знают этой стратегии, у них нет опыта построения многотысячной организации, и вы, многие люди, уходят и разочаровываются. Но мы, компания TLC, вот лидерский наш состав, и вы, вот лидеры, 24 человека, которые сейчас в комнате, от нас зависит, что мы будем Джеку и Джону помогать с геометрической прогрессией изменять жизни людей, помогать им зарабатывать деньги, улучшать свое состояние здоровья. Именно от вас зависит и от нас зависит, что мы будем менять отношение людей к индустрии МЛМ. И поверьте, через как Сергей Попова говорил, что в ближайшие 5 лет там, 70% исчезнут профессии в этом мире, то через 5 лет в МЛМ будут приходить тысячами людей, потому что будут знать, что в этой индустрии, в компании TLC Продукт работает, он дает вот такие результаты. Маркетинг-план выплачивают тысячу долларов, и люди меняют жизни. И через пять лет будут приходить люди сотнями, тысячами. Но важно, чтобы в вашу организацию приходили люди, потому что вы первый знаете об этой возможности. И нужно сейчас не стесняться, а начать делиться с вашими друзьями, знакомыми, и слушай, я такое услышал сейчас. Это вообще продукт работает, компания выплачивается. Пошли со мной, присоединяйся. Я тебя сейчас познакомлю с этим человеком. Все, желаю вам удачи. Благодарю за сегодняшний день. И желаю, чтобы сегодняшний день был ваш лучше, чем вчера. Пришло больше новых клиентов, партнеров. И самое главное, я не рассказал о веселой пятнице. Веселая пятница это когда сегодня в 21.00 на Фейсбуке страничке компании TLT Total Life Changes будет проходить прямой эфир, а в 21.30 будет выбран один из продуктов, который будет продаваться, то ли это чага будет, то ли это ганну продукт, то ли это э, продукты для э, капли, для сердечно-сосудистой, либо для снижения веса, либо это продукт для кожи, волос и ногтей. Нужно сейчас зарегистрировать 5 клиентов, э, заполнить форму. Кто не знает, в чатах есть видео как создать клиента спросите у своего наставника как создать клиента чтобы у вас были клиенты на счету все вчера получили баллы деньги на карту кому пришли должно быть 300 350 долларов вы можете купить эти продукты за 5 продуктов вы покупая ну например вот сибирская чага да? 5 продуктов покупаете, 5 вам идет в подарок. То есть вы получаете 10 продуктов за эти 350 долларов. И так как вы новичок и делаете 5 клиентов, вам компания возвращает 200 долларов. Итого вы за 150 долларов получаете 10 продуктов. Представьте. 10 продуктов за 150 долларов. А продаете вы по цене, стоимости 60-70 долларов эти продукты. Люди получают результаты, и вы начинаете бать. Все, на этом э, я завершаю свой рассказ.